Мимолетные, но так хороши А за мной Моя ангел хромает Подбирая Кусочки души А за мной Моя ангел хромает Подбирая Кусочки души И любовь моим сердцем Играет Майский ветер срывает с коня Посмотри Как она замирает Закрывая Крылами меня, посмотри, как она замирает, заслоняя руками меня, майский ветер покровы срывает, и сердца, и тела леденя, Моя ангел, гляди, простывает, укрывая крылами меня, Моя ангел, гляди, простывает.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 Колокольчики в сердце звенят Посмотри, как она умирает За меня, за меня, за меня Посмотри, как она умирает За меня, за меня, за меня